Yeah, but you Черт, не впадит. Не обходи. Не в Ну, yeah, понятно. Okay. Yeah. Mm -hmm. Нет, сейчас я Нет, Все... Sure. Я ее вставлю. Так, Все, все. Нервовая.